Скажите, почему... Эй, эй, эй, эй, Дело быстро я тебе сказал! Ты что, не понял, ты дурак? Что ты делаешь? Я тебе сказал, прекратил съемку! Ты чего делаешь? Здесь запрещено, идиот! Тебе сказано! Ты не понимаешь русских слов? Товарищ полицейский, выгоните его, пожалуйста. Он нарушает закон Российской Федерации о съемке. Какой закон о съемке? Что это за закон? Что за нет, закон о съемке нет, нет, я нарушаю? На Здесь голосует военнослужащий. Убери камеру, я тебе сказал. Покажите. Камеру убрал.